здравствуйте дорогие наши зрители как вы можете заметить студии полкабана у нас нет студия на карантине Но у нас есть книга алешины сны и есть ее автор товарищу в миру владимир мироненко который собственно завитал к нам на огонек в нашу эту вот интеллигентскую кухню и мы сейчас поговорим о литературе о книге как сахаров булату шалычу о я смотрю такая да Интимная. сейчас обстановка. запоем про виноградную семечку и что-нибудь такое Uh, я, наверное, как и многие другие наши зрители первый раз услышал о товарищу не как о писателе, а как его художники Сия, Рунета, Байнета и прочих нетов. То есть одно время твои картинки были весьма популярны, ходили так очень широко, но какое-то время назад они как-то куда-то пропали, что ли. Так, может, сначала о том, что стало с художником товарищем. Ну, во-первых, картинки же остались. Они вот так и лежат на сайте, все там, там фактически полное собрание сочинений, вот, ну по крайней мере самых значительных сочинений. А новые я просто уже... Сайт не... сразу прорекламирую. http2, два 2 tov.lenin.ru, вот, а... про что это мы говорили? Про картинки? А, про вы... картинки, про картинки. А потом, как бы, я понял, что, ну, как бы, картинки не очень-то воспринимаются уже. Если раньше они воспринимались как какие-то, там, не знаю, трагические произведения, их созерцали, писали письма, говорили, ах, там, вот. Ну, то есть видно, что люди размышляли uh -huh. над ними. То сейчас это примерно, как если где-то там нашел фотографию в интернете, сделал подпись. Ну, как бы это такие мемасики для развлечения. Поэтому я особенно их не выставляю уже. Я скорее дома нарисую, что-нибудь там на стену повешу. Вот. Ну, как что называется, не знаю, а публика не просит, читатели уже не пишут. Да и не просят особо. Ну как, не, ну ходят там что-то, читают, комментируют. Но я просто вижу, что эффект уже не тот, как бы, не отдается, нет той отдачи, которая была раньше. Они не производят необходимого эффекта. Все это уже так вот запружено, понимаешь, картинок и так уже слишком много. То есть художник Обзы. товарищу немножко ушел в архив и лежит на сайте TofLenin.ru. Да. Желающие могут ну, причаститься, но пока новостей не обещается. Пока что нет. Ну, судя по тому, что сейчас ты пишешь книги, логично предположить, что ты считаешь, что литературу еще способны воспринимать как-то более серьезно? Ну, наверное, да. То есть там узкий круг людей. Которые могут ее воспринимать или там хотят ее воспринимать. Но тем не менее такие люди имеются. И вот там это все еще серьезно. Там читают, спорят по поводу этих книжек. Ну, белорусские писатели жалуются, что у белорусских писателей нет читателей. Особенно белорусских. Расскажи, может, пару слов, как ты к читателю-то прорывался. Ну, вот ты же мой белорусский читатель. Ну, ну например, да? Хороший читатель, хороший белорусский читатель. Друг друга не похвалишь, уже понимает. Ну да, не, на самом деле, на самом деле, а что касается вот этой книжки, это э, издательство 5 Рим», вот был там такой хороший человек Максим Тимонов, он обратился ко мне да, по поводу издания, ну и какое-то время это все варилось, варилось, а потом, потом, да, вышло. Сейчас вот должна выйти вторая книжка. Там да, третья, я как раз четыре. с языка снял, ты говорил о том, что это начало серии Да Пока что это тетралогия, там поживем увидим То есть ты Может анонсируешь быть... минимум четыре Минимум четыре, да, вот сейчас пишется четвертая часть, под названием «Корова» mm. Mm. Глубокомысленно, это yeah. продолжение этого или нет? Или... Ну это как бы такие самостоятельные произведения, но некоторые персонажи там сквозные mm. Персонажи, линии, темы вот. Но они просто как бы так рассматриваются с разных сторон. А, хорошо, ну, ты вот сказал, что пятый Рим, российское издательство, в Беларуси сложнее пробиться или почему таким путем Минск ближе? А в Беларуси, кстати, я вот эту книжку в интернет-магазине видел в разделе Современная российская проза. Вот. Хотя, чтобы поместили бы и в современную российскую, поместили бы и в, советскую, в современную в белорусскую, ну, я был бы не против. было да. на море, ну, может быть. Ну, хай себе, то есть там, в перекладе. Ну и к тому же, вот мы можем как раз уже начать, собственно, говорить о повествовании, когда, уж извините, если будут спойлеры, они чуть-чуть будут. Я буду останавливать. Хорошо, что ты меня сразу так это… Когда я ее читал, мне подумалось, что это именно классическая русская литература. В том плане, что как мы нас учили в школе, вот Чернышевский, там всякие разные. То есть это да люди, которые прежде всего хотели не рассказать смешную историю, а погорить читателям каких-то сложных вопросов. В данном случае это там место личности в истории, надвигающийся фатум, бесилие перед этим надвигающимся фатумом. Но при этом она пересыпана какими-то такими вполне современными постмодернистскими прикольчиками. Там не знаю, волшебный кролик из белорусского Евровидения, даже который, не совсем современный. Кстати. Да, уже даже не совсем современный, да. который внезапно там через скачет через все повествование. Тут двойной вопрос: во-первых, это фича такая, а во-вторых, ты не боишься, что на самом деле волшебного кролика там какого-нибудь Фредди Крюгера заметят больше, чем этот собственно твой основной посыл? Не, ну почему бы и нет? Это знаешь просто такая расцветка повествования. Это так веселее так живее что ли. Скажут белорусский Пелевин. Ну нехай не кажется. Ты не боишься этого? Не, Пусть читают, а там на самом деле как бы, ну мне кажется что к Пелевину это малое отношение. Имеет вообще Пелевина и не читал кроме вот Чапаевой пустоты именно после того как они стали это сравнивать. Но ну, я почитал, ну да, неплохая вроде бы какая-то книжка. Но, но по-моему это необычно. Хорошо, ну ты согласишься с моей оценкой или скажешь, что я все-таки неправильно понял? Что там про Фатум, надвигающиеся и бессилия перед ним? Ну да, да, это в общем-то книжка именно об этом, о том, что все мы, в конце концов, димоны, игрушки в руках Фатума. Вот, в том числе и высокопоставленные всякие люди. Бессильные а... игрушки, по крайней ну, мере в этой книге. Ну, ну не то чтобы бессильные, они же что-то делают, и у них, кстати, достаточно силы, но они все равно жертвы. Вот. Иногда бывает так, что чем человек сильнее, тем это будет более крупная жертва. Ну это как-то так, то есть они делают, но это не помогает. Однако, еще, или, или наоборот, или наоборот они играют свою роль. Ну и тут, наверное, надо читателям хоть как-то никакую модель сюжета выдать. Там, со спойлерами, без спойлеров. Мы имеем двух персонажей, одного изображенного на обложке. То есть это как бы Распутин и как бы Цесаревич Алексей, убиенный большевиками. Они с одной стороны выступают там как реальные персонажи. С другой стороны, не совсем. Это альтернативный Распутин и альтернативный Сосаревич. В некотором смысле я бы даже сравнил их с персонажами Кастанеты, там, с Доном Хуаном и его этим юным падаваном Карлит окажется. Вот. Ну разница, быть может, в том, что Дон Хуан был жизнеутверждающий, а, здесь спившийся Дон Хуан. а тут спившийся Дон Хуан, спившийся депрессивный Дон Хуан и плохо закончивший. Это спойлер. Но, да. хотя... Ну, это, это не спойлер. Это, это и так все знают. Да. Ну и скажем, эти люди оперируют в реальных исторических обстоятельствах, но ну, они пытаются менять это не в реальных исторических обстоятельствах, как раз таки чем дальше, тем больше волшебный Распутин становится похож на знакомого а всем Распутина, который там между этим делом пытается манипулировать царской семьей. И, решать свои, проблемы и, с решать, фатумом, и да. решать свои проблемы с фатумом. Они пытаются менять эту ситуацию, путешествуя в неких снах, там что-то открывая, постигая. Может ты расскажешь про... Ну, во-первых, смотри, что касается там реального Распутина, нереального, вымышленного и так далее. Если мы берем любую историческую фигуру, особенно историческую фигуру, которая была там когда-то в прошлом, это во всяком случае будет миф, правильно? Ну, Но... про него столько написали, что там от... Реального персонажа осталось мало. Да, борода и лапти. Сапоги, верно. Ну и опять-таки, мало же кто читает худо историю, которая, ну хоть пытается быть похожа на правду. Это уже миф классический такой абсолютно, начал жить своей жизнью. Ну да, да. И здесь это такая вот квинтэссенция, которая уже просто вообще оторвана от, скажем так, материальных каких-то вещей. От почвы, от измерений. Она просто уже играет свою роль как чистый миф. Понимаешь? И Распутин, и Цесаревич, и остальные персонажи. Вот вот это вот новизна концепции. Но ты же их оторвал, чтобы что-то показать. Ну да, но ну не то что, что показать. Как бы, ну да, наверное. Ну, байки прикольные, ну, как бы какой-то есть некий замысел, который должен нас чему-то научить, потому что он там явно есть. Ну да, но если бы я его мог так вот четко сформулировать, я бы просто сразу написал об этом замысле, сразу бы его, так сказать, замысел, вот, написал бы это все. И... Честно говоря, мне показалось, что ты этого не сделал, просто потому, что считал, что если больше байк, лучше зайдет. Но, в принципе, что не модно сейчас философские трактаты и написание таких каких-то простых текстов. Но такое ощущение, что изначально как бы там основной блок это именно он. То есть эти некие монологи Григория, они там ярче всего остального просто потому, что и тут он проговаривает какие-то такие да сермяжную правду в жизни, какие-то взгляды на вселенную, на историю и так далее. То есть я вот как бы признаюсь, какие-то байки иногда вот так вот пролистывал, а тут Григорий начался. То есть Гри... Григорий зашел все-таки, да? да? Григорий зашел. Григорий не, за ну, правильно, ну так истина, она же многогранна, она может открываться и через байки, и через того самого Фредди Крюгера, и даже через волшебного кролика, который там прыгал. Ну на самом деле, если бы я сейчас это писал, я это писал уже довольно давно. Я Сколько бы... лет назад? Девять. По-моему, девять. Книжка долго шла. Долго шла. Это... Но я сразу, ее... вообще я сразу не знал, зачем я ее пишу, потому что у меня не было ни малейшей уверенности, что она там куда-то пойдет просто что-то сел и стал писать, но ну, я старался сразу писать так, чтобы это не было привязано там, к какому-то конкретному временному периоду, хотя волшебный кролик там все-таки выплыл. Ну там много этих персонажей, ну то есть тут получается, что ты как этот самый наш дорогой Гришка, который как-то там куда-то уплывает, Плутовал, в чем-то чем чем да. возится объяснить не может. Ну да, ну так в этом, в этом же и суть литературы, понимаешь, если если все объяснять, так сказать, прямолинейно, это уже на литература, это уже вот именно философия. Или там, я не знаю, политика. вот. А здесь это окольными путями. Все окольными путями с. Ну. Ты мне даже несколько этим задачи. Остается только порекомендовать людям читать, во-первых, книжку и что-то до чего-то дойти сами. Тогда может станет яснее. А пока что у нас вот есть почти Григорий, который что-то пишет и не может объяснить. Ну, как бы... Я могу проконсультировать Хорошо. по Сейчас займемся. Соловьи Апокалипсис. Мне очень понравилась метафора про то, что поэт это Соловие Апокалипсиса. Ты сам придумал, подрезался, подрезал откуда у кого? Наверное, сам, кстати, но я уже не уверен. Ну, так же в современном мире так всегда. Надо погуглить по интернету, тогда станет ясно. Я думаю, что сам, да. Хорошо. Поэту-то соловьи, но ну, прозаики, может быть, поэты тоже да, про зайки, Прозаики прозаик, да? Да. зайки апокалипсиса. Ну, это про апокалипсис. Ты думаешь, соловей, что-то такое разлито в современном воздухе? Ну, мы сейчас, как бы, видим, больше не Соловьев апокалипсиса, а Соловьевых. Апокалипсиса, но тем не менее, они ведь существуют. Есть, они не всегда поэты, но они швистят. Да, но по-своему они поэты. Что-то поэтическое у них, безусловно, имеется. Вот. Ну да, конечно, конечно, развито. Я вообще думаю, что апокалипсис, он как бы по факту сопровождает человеческую историю. Человеческая история – это всегда кризис. Это всегда движение под откос, если так посмотреть. Просто парадоксальным образом это движение под откос... А золотые ближнейские годы с колбасой. Но тоже, ну, тоже, за застой под откосом. Ну, вот, вы, пожалуйста, да. А потом сразу появляется человек со шамом и начинает, так сказать, э, свое. Так что, как раз таки, да, да, это просто небольшой застой перед откосом. Хорошо, ну вот у тебя есть образ Никита, там судьбинного mm -hmm. человека, человек, который там с судьбой, на ну, ты как-то что-то видит во снах, даже иногда пытается. То ли сопротивляться этому апокалипсису, то ли там как на волне на нем проехаться вокруг нас, да. Серфер апокалипсис. Тоже, кстати, не хуже, чем соловей. Серфер-апокалипсис. Серфингист, не знаю, как это правильно называется. Такие имеются вокруг нас. Ну да, в общем-то, мы живем среди таких серферов. Вот именно что соловьи, наверное, уже перевелись, а серферов хоть отбавляй. Особенно на наших территориях. Которые вообще, в принципе, в упадке, да. Ну, например, там не знаю, Назарбай серфер апокалипсиса. Александр Григорьевич серфер апокалипсиса. Грета Тунберг, соловей. Грета Тунберг соловей. соловей. Соловей апокалипсиса, да. Она не серфит. Хорошо. Александр Григорьевич, крестьянский парень с большими руками, практически как ваш Григорий, 25 лет ходит по болотам, разбрасывает, так сказать, судьбинность широкими горстями. Да, да. судьби всех от носил, я вам даже сказал. <свят> а, у них получится проролить или как будет как с Григорием в книге. Кто же их знает, ну, свою роль они так или иначе выполняют. Ну, ты знаешь, тут я бы даже сказал так. С одной стороны, да, вот эти, как бы мы, наверное, наблюдаем много людей, которые пытаются на этой волне. Но когда Григорий из книжки пытался на войне, им в снах, в снах являлся огненный бронепоезд. Товарищем Троцким. Ставящим Троцким и товарищ Ленин. И они как бы... Внутренне сжимались. Да, они... То есть Ленин и Троцкий тоже люди. Даже в книжке они как бы не воплощение там каких-то ино... инопланетных... Ну, на самом деле потусторонних это... сил а люди, ну, которые вот в этом апокалипсисе уже не серфингисты или серферы а субъекты на что? самом деле ты правильно очень сказал люди и есть по большому счету воплощение потусторонних сил любая бабка на улице да, которая тебя обматерит иногда ты слышишь такие потусторонние нотки в этом да? ты сразу понимаешь, что за этим стоит нечто большее чем бабка с авоськой так и здесь за этим стоит Сосипаточ Символ народного, народного. всего в произведении, когда становится плохо, ко всем приходится Сахипаточ. Ко всем приходится Сахипаточ. Кстати, да. в остальных книгах он будет приходить? В четвертой части он возвращается, он приходит уже к Сталину. А, окей. В 1953 а -а -а. году. К как, как шаман. Который... К Кому он? К Черненко должен потом? Прийти? <laughs> Нет, Черненко он слишком самодостаточный, это последний патриций страны Советов. И вот к нему никто не, не будет приходить, он сам должен являться во снах тем, кто, так сказать, унаследовал его державу. Хорошо, но ну, тут, как бы, мне кажется, надо просто надо сказать о том, что ты не только писатель, но еще и публицист, который пишет по актуальной политике на разных белорусских сайтах. В этом плане мы коллеги. Я, например, и ты пишем на МХ-клуб, который, который ватные ресурсы проклят всеми прогрессивными силами. Этим гордимся. Этим гордимся. Этим гордимся, да. Зачем? Mm -hmm. Ты пытаешься серфить? Свистеть как соловей? Или ты пытаешься все-таки что-то? Что что Проклятые поэты. Это Бадлер говорил про проклятых поэтов. Я не помню. Я слабо в литературе, но, но, но, скажем но, что что такое? Вот, ну, если уже писать на какой-то ресурс, надо писать именно на проклятый ресурс. Правильно? Так, чтобы это было по-настоящему, по-хорошему, одиозно. Mm -hmm. То есть мы с тобой должны быть одиозными личностями, и вот и до, иначе нас просто не поймут потом. Ясно, это такая, это когда апокалипсис. Надо надо свистеть на какой-то такой ветке, чтобы у всех подгорало. Вот, вот. Правильно. Хорошо, но ты же пытаешься как-то влиять, но мы, скажем так, и некие мысли, которые ты там проводишь, то есть, а что хочешь? Не, ну, для не зрителя, не. что называется сказать, я-то знаю, что ты там пишешь, но... Нет, ты, то, я, то есть ты... товарищу, как публицист, что он пытается донести? Но вот он тут, просто тут, пишет тут, о том, он... что он думает. Да, да тут уже как... не отвертишься, это уже политика, это ну, уже да, не, не да, прозрение, да, да. это уже. По каким-то конкретным случаям, так сказать, это. Вот. Там немножко другой формат. Но почему бы и нет? Жизнь, на вот состоит из чего-то там широкого, да, и. Раскидиство и вот из чего-то узкого, вот это более какие-то узкие моменты, которые тем не менее очень важны. Вот если я вижу ключевой момент, я о нем пишу, как и ты, я думаю. И какие у нас ключевые моменты? У нас здесь. То есть ты не только как писатель, но и как и публицист, тут вот в чем проявляется, что происходит, к чему мы катимся. Ну это вот вопрос, мы же сидим как у Джава с кем-то с Булатом Шаловичем, хотел сказать. Да. Как у с Булатом Шаловичем. И тут не раз всю истину, нам просто обстановка не позволяет. Ой, я не знаю, куда мы катимся. Но как-то катимся. Ну, под откос. Мы же выяснили уже. Мы катимся под откос. Вот. Но... Ну, да. Под откос. То есть, закончим как... Григорий Стасович? факт. Может быть, мы как-то спикируем. Может быть, мы как-то... Плавно вот так вот... Пойдем вверх. Какое-то время поддержимся, на Ну можешь обозначить основные проблемы, как тебе кажется, современного мира, современного постсовка, прости, господи. Наверное, проблемы главные те же угрозы. Самые... Понимаю, да. Наверное, проблемы те же самые, что и были раньше. Глупость человеческая. Вот, вот это основная проблема. У меня такое ощущение, что кто-то поставил усилитель глупости в области. году 80 каком то Ну да, кстати, да. Она уже просто пошла здесь гореть синим пламенем нет ли какого-нибудь огненного ленина который является во снах у которого есть таблетка от этого усилителя глупости который ты видишь но пока что огненный ленин является только во снах я что-то не вижу пока что огненного ленина да ну но... я может во снах что-то являлось нет у меня были локальные сны я в этом плане не сновидец Молчать, как партизан и не раскрывает нам основные глубинные проблемы современности. Давай попробуем. А я же специально книжку написал, чтобы это вот чтобы так вот метафорически, не да, да, вот да, так да, вот, если вот что. А хорошо. Кажется, этому самому последнему председателю Верховного Совета БССР Дементьеву приписывалась фраза про то: что в нем приходят немцы, ночью партизаны куда деваться бедному белорусу. Вот там есть соловей апокалипсис, а люди, еще какие-то там странные персонажи. А куда бедного белорусу-то деваться, вот шурамить. Ну, выращивать картошку. Это, это всегда помогало. Это твердая валюта. Да, это всегда помогало, когда они выращивали картошку. А когда мы, наши великие предки, выращивали картошку в любой ситуации. Но ну, и читать книжки. Читать умные книжки. Я, я, кстати, не об этом, не в плане рекламы. А просто ну, надо как-то уже расти духовно. Потому что картошка это хорошо. Но если бы еще немножко духовной картошки... В нашей стране было бы вообще все. Я тут просто фактически могу как-то так тоже поэтически резюмировать. Растите картошку, что-то темные А мы еще как-нибудь с тобой пообщаемся. А пока, наверное, до новых встреч.